Мне пора идти дальше. Я посмотрел на цены, и я помню, что меня надо с каждым бесом бить. Вы подходите к зияющему чернотой вот обрыву. Сразу. Сухие кусты вот торчат таку. из его крутых склонов, как прогнившие зубы мертвеца. Вы я осторожно заглядываете сам... вниз. А, Неожиданно весь лес вокруг освещает тревожное красное марево. Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Да! Если он вдруг попадет на нас, пожалуй, Ваши слова наоборот. теряются среди густых ветвей. Огненный шар улетает, и лес вновь окутывает. А я могу тишину. снова? А, не могу, да. Ну, спасибо. Мы пойдем дальше. А, я не могу, да? Все, до свидания. Я что-то сделал неправильно. Так, ценности энциклопедии песни. А я дослушал, кстати, демона. А, я дослушал, что не так. То есть, мне надо было на самом деле, скорее всего, не защиту за. Ночные путешествия нет. не всегда удобны. Во мраке можно наткнуться на нечисть. Так происходит и сейчас. Вы выходите на уснувшую поляну, где из самовара пьет чай зловредный дух. Он замечает вас и предлагает присоединиться к чаепитию. Жизни у меня полные, поэтому... Давай вы пьете вместе. чай в тишине, под неусыпным взглядом демона. Вам становится не по себе. Вы пытаетесь допить быстрее, но внезапно чувствуете на зубах металлический привкус. Взглянув в кружку, вы обнаруживаете, что пьете кровь. С хохотом черт исчезает, как и его самовар. Смотрите, ну по факту даже если пить кровь, то это не будет минус 3. В крови есть все полезное, вот это уже немножко не то. Я понимаю, если бы, не знаю, она там поранилась, пока пила чай или еще что-то, но нет, это, это неправильно. Не, минус 3 за это, да нет, а вы что, минус 3. Хотя бы ладно, минус 1 за то, что ей просто Мрачные еловые ветви раздаются Кажется, в стороны, и вашему взору предстает Деньки, поляна, усеянная старыми заросшими ямами. Вы подходите ближе и заглядываете в одну из них. Луговые травы свисают кудрями в развернутый зев провала, из которого пахнет могильным холодом. Бог знает, кто и зачем их вырыл. Но так как нам не просто рассказали про эти места, вы начинаете осматривать старые провалы один за другим. Да, блять, еще но оступаетесь три. и летите вниз. К счастью, яма не глубока, так что вы легко выбираетесь. Вы часто оглядываетесь, кажется, за вами кто-то следит. Вы уже было отчаялись найти хоть что-то среди этих загадочных провалов, как замечаете старую могилу на дне одного из них. В мрачной, наполненной сырым зловонием яме вы различаете старый деревянный крест, укутанный в прогнившее полотенце. Рядом с могилой стоит старый глиняный горшок с жертвой покойнику. Так, давайте-ка осмотрим. Старый крест покрылся мхом. У его основания растут грибы. Вам становится неуютно рядом с местом захоронения нечистого покойника. Так, где эта запись? А, здесь. Голбец на гробе. Голбец. На памятник в форме избушки. В древности захоронения делали в форме небольшого дома без окон. Поэтому гроб в некоторых северных диалектах называется домовиным, дом покойника. На русском севере надгробный памятник типа креста или, собственно, крест со схематической кровлей, уберегавший основное сооружение от дождевой воды. В более южных регионах псевдокрыша была на поклонных или придорожных крестах, установленных у, перекрест... Блядь, у перекрестков растань... Ростаней. Именно рядом с ними на троице появлялись души умерших, не своей смерти побивших до крещения и мертворожденных. Мне это мало, на самом деле, что дало, но, судя по всему, это как минимум домовина, которая мало того, что защищала и все остальное, но я думаю, что можно забрать эту жертву и перенести. Давай. В горшке, что стоял у надгробия, обнаружилась пара золотых монет, которые вы забираете себе. Но не это, то. похоже, да потревожило покойника. Внезапно Белый Дух поднимается из захоронения Это я не ну ладно Призрак старый Чирик Бесплотная атака Чирик жизни Так, ладно, и ты пятерку отнимаешь Я еще восьмерочку отнимаю И, пожалуй, пирс Погнали Промо Промо Я здесь умру, да? Промо Охуенно. А, а, я можно умереть? Можно умереть, пожалуйста. Так, ладно, давайте, ладно. Я понял, что мне надо делать на самом деле, но я уже готов умереть, потому что мы будем промахиваться все это время, а мне надо было сейчас. Ну она сейчас у он меня добьет когда я уже промахнулся еще разочек так порт ну все сейчас у меня добьет Тут уже вариантов. я тут вступился. я не понимал к чему опять, опять, это супер вот видите все вот она сейчас снимется с все он перестает быть и фильмом нишка все-все-все погнали погнали Интересно, это перед каким сейчас будет? Мрачные еловые ветви а, раздаются все, в хорошо. стороны, и вашему взору предстает поляна, усеянная старыми так. заросшими ямами. Так, ну так как я потрачу здесь 6 жизней, пожалуй, спасибо, я откажусь. Еще и с ним сражаться, еще ничего не получу, да не, спасибо. Вас отвлекает знакомый голос. Молодежь собралась на вечерние посиделки, хоть сейчас и неподходящий сезон. Вася, Привет! Знаю, времени у тебя нет, но давай с нами хоть одну песню спой, как в давние времена. О, можно. Согласись. Ладно уж, но только одну. Да, Вы могу. садитесь на завалинку О, новый... и растворяетесь в тягучей песне. Какая-то эта самая песня-то красивая. Надеюсь, мне это... Ничего не придется это? А я могу говорить, пока она поет, чтобы мне ничего не прилетело, чтобы это самое. Ну, спасибо большое. Новая песня, «Здорово вас, дожица". Давайте присоединимся к пению. Может быть, все-таки прекрасно будет, красиво. Вы это послушайте через мой голос. Да ладно, они так долго петь будут, что ли? Да ну нафиг. О, если мне аппетит будет так обидно. Вообще просто, вообще обидно. Ну давайте послушаем. Ну поет красиво. Все, почти большой. И как пропустить? Обычно сейчас до утра будем петь, а потом утром я уйду. Все, спасибо вам большое за песню. Было очень приятно и очень хорошо. Все, все, как пропустить? А, мне сюда надо теперь. Все, спасибо большое за песню, было очень приятно. Переди гниющий мост через исхудавший приток колвы. В лунном свете вы различаете чей-то силуэт -то. на той стороне. Смотрите, вы меня. делаете несколько шагов в сторону силуэта, но он растворяется в предрассветном мареве. Мороз пробегает по вашей спине. О, плюс 50 коп, потом красота. Погнали. Я думаю, это мы хотели бы его обойти, он бы такой и шакаяный. ну и напасть решил. На самом деле, сегодня быстрее, чем обычно, чем в прошлый раз. Пока. Так, Николай, давайте с вами сначала поговорим. Добрали Добрались. Даже не думал, что вокруг столько нечисти. Нечисть в уезде всегда жила, только без меня ты ее не увидишь. Черти портят людей, а люди их даже не видят. И тут, враги! Спокойно-то нынче не поживешь. Я все думаю, почему нечесть на меня напала. Точно до меня кто здесь ходил? Ну, во-первых, ночь. нечесть в это время сильна. А еще, почему Николаю явилась нечистая сила, когда он пришел в баню? Помните, что у них есть свои законы, я читал, и к ним нужно напроситься. и не нужно перекреститься, если гость не званный, так и будет. В банке церемонная ошибка. Небось, не напросился тогда? Нет, так зашел. Вот тебя нечисти заметила мигом. Ищу. Ванька просела. Дверь, думаю, из-за этого заклинила. Тебе силушки не занимать. Отворяй, иди. Я эту дверь отворю. Может, подождем, пока синий огонек погаснет. Так, сначала осмотр. Осмотрюсь сначала снаружи. Так, пойдемте, осмотримся. Так, что у нас тут? Видать, какая-то кадуля в воду держали. Ага. Что у нас здесь? А, ты зачем к ней то опять бежишь? Подожди, да, я еще осмотрю. Так, баня. Вот она, та старая банька. Сколько всего повидала-то за жизнь свою? Так, потом почитаем. Старая дверь. Пойдешь посмотреть? Видишь, как просил, банька дверь закинула. Так, травушку забираем. Что еще имеем? А, все. Все, отлично, мы осмотрели. О, пора. Да, погнали. Погнали. Ага. От... Отворяй, да. Бам! Это такой струпка, очень такой батинка, гря. вы же даже не видели, как я песню вырезал, красиво. Не, ну может я так красиво подрежу. Так, давайте-ка свечку зажжем обязательно. Так, пусти Николай. меня, байник, хозяюшка, погостить в твоем доме. Повторяй, Коля. Э -э пусти меня, байник, хозяин. Сейчас надо нам понять, что делать с твоей чертовкой. Она, небось, дожидается нас. Не зря тут синий огонек горел. Покуда sort of не вошли. Вот мы It ее призовем is, и расспросим. Давай, тут ты смекалестей. Сначала подготовимся. Так, подождите. А -а -а, Загур я все так начертил. Круг я начерчу, чтобы не задавила нас нечисть. Ну, думаю, это твоя невеста не шибко злая. Уж лучше начертить, Вась. Конечно. Потом растопим печь. Чтобы банница узнала, что мы здесь, печь натопим пожарче. Хорошо. А тот камень, что ты стащил, на место ну, положь. Вот, вот нет. Давай-ка ты растопи. Я подразучился, пока в армии-то был. Да ну, ладно. Ладно, так уж и быть. Ну, как готово все заговор. будет, Станем в круг. Заговор я прочитаю особый. И тут чертовка-то и явится. А? знатка ты, Вася. знатка. Так, вот и все, ну, что нужно сделать. Пора за работу. Так, подождите. Сначала дайте-ка я полочки-то посмотрю. Все полки уже прогнили. А, хорошо. Каменка. Давайте зажжем. Хорошо, горит. Еще дров надо подкинуть. А у меня дрова-то есть. Я могу. Давайте и круг теперь начерким. Так, что еще я забыл? Круг. Свечку я поджег. На второй этаж залезть нельзя. Это я сделал. Ну, в принципе, все. Ну, пора... Там пора, Коль, пора я коль. заговор читать начну, а черт блазнить будет. А, за круг не Смотри, ступай. Смотри, если за круг выйдешь, задавить может чертовка. Ладно, ладно, стоять буду. Ну, Правильно. пора. Байник-хозяюшка, приходи помыться-попариться. Вот оно, ни в бина, у тебя ты Вылезла такая. Ой, приветики, она двое. Стойте, не убегайте. Выслушайте меня. Это я могу. Иисус, а вы в бойско. О, смотрите, как у нее руки красиво сделали. Ничего тебя типа перевинтовали. За круг ни шагу. Сейчас я с банницей-то этой потолкую. Погодите. Может, выгляжу я похоже, да не нечисть я, а простая девка. Девка, говоришь, простая. Банница утверждает, что она простая девка. Неужели нечистое обманывает? Что же это за существо? Так. Я думаю, я думаю, что это чертовка из пекла. Во-первых, она обожгла его, при... ну, схватившись. Во-вторых, когда она лезла, у нее были руки. Руки. Это. Ну, огни Я думаю, что это все-таки чертовка из пекла. Ладно. Фикси. Mm -hmm. а где-нибудь что-нибудь в записях есть? песня это, ладно, баня. Баня посчиталась в чердыне как одно из самых важных мест в усадьбе. В ней мылись, рожали, гадали, выражили, лечились и стирали. Баня приносила здоровье. Она была одновременно чистой и нечистой. В ней просто вот так, это это родильная грязь, которую нужно было вымывать, окроплять святой водой. В бане молодежь устраивала святочные посиделки-игры. Не создавались будущие пары. Если девушку во время довольно жестких святочных выборов не защищал никто из парней, она опускалась в предпрачной иерархии низко. Она а, на уровень старых дел ага. Так, банники. Давайте-ка еще раз прочитаем. В бане жил э, банный староста Банник. Он мог как помочь человеку защитить его, так и напугать, а то и задрать. Нужно было правильно напрашивать к нему в гости и не нарушать запреты в разных деревнях, Уезда нельзя было париться или в первый, или в третий жар и пьян. Ага. Прынишься, мог угореть, задохнуться, обвариться или упасть на камень, то есть печь. Сложно из дикого камня. Ага. ага. Ага. Угореть и так далее. Но я думаю, что это все-таки чертовка. Ты говорят. точно не Блянь. банница. Бить... Да, нет. и за руку огнем-то девки нет... Может, выгляжу я, похоже, да не нечисть я. Да. Живу сама я у банницы Абдерихи, уж восемнадцать годков. Не угадал. Долгонька я была в мире нечисти. 18 годков. Тоже Значит, походить на ней встал. Я-то мало еще была и мылась с матерью в бане. Чё то сделала, не помню уж. Да она и сказала, "Черт тебя понеси. Меня сразу Абдериха-то забрала. Ну, подменится. Сейчас на вас одна надежда. Помогите. Так. А где, а было где ты это? была все это время? По бане. Где Топлёна туда и ведут. Так и росла. Сейчас тут вот живем, тоже в бане. Сколько? А знаешь, что про нечисть осиновую? Не слыхала? Да могу у банницы разузнать. О. А как и как помочь? нам тебя вызволить от нечистого? Чтобы от банницы спастись, надо мне ближе к людскому миру сделать. Принесите мне опоястку хорошую и крест на тени. Да и имя найдите. Тогда обдерих то и придется меня замуж выбить. Обманить, я же говорю. Банница, дух, живущий в бане под полком. Ты парень не сплошай. На тебя вся надежа. Ладно, Коля обещал, так вызволю. Так, имя, Мы имя-то хоть сейчас тебе придумаем. Нет, так не годится. Опа. Имя должен священник по святцам дать. По святцам? Книга, а, содержащая имена святых. А, -а. а, а пояску-то пояску где? Взять. А, пояска тоже нужна, непростая. Сплести ее должна колдунья умелая. А, ну это я, понятно, да, хорошо. Что за крест тебе нужен? <къем> На меня не всякий надеешь. Больно давно я с нечистым живу. Вот и крест, мне надо такой, что окаянный носил. лишь задача какая. Это где мы такого черта богомольного отыщем? Ох, не знаю. Подруга твоя знатка. Так уж придумайте, чего. Ладно, Ладно попробуем. Уж, поможем тебе. Поможем. Не бросать же душу христианскую. Понять, что это да и жених у тебя есть. Поможем уж. Да Спасибо. Же Принесите мне крест, что нечистый носил. Имя да пояску. Векшицы наговорённые. Кажется, петухи первые поют. Пора мне обратно. А вы приходите с гостинцами, я ждать буду. До встречи. Блин, что густо, Чертовка да. забирается обратно под полок и исчезает в черном пламени. Вы же отправляетесь обратно в избу Деда Егора. Вам предстоит решить, что делать дальше. Так, а за сколько мы справились? А мы справились туда за час, в принципе. Так, ну. Ну, все. Да. Так, я еще пару лишних моментов там И нужны-то ей крест, что носил нечистый. Имя человеческое. Я пояска заговоренная. Так. А после под полком скрылась. Жуткая у вас работа. Пострашнее, чем турков бить. Долюшка у нас такая. Ну а бручница твоя подмененная. Я же сказал. Что за подмененная? А банница, видать, подменила ее. Теперь догадалась, как нам печать осиновую открывать. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Чертом подмененышам в лесу искать банными дрова. Не, я думаю, лин, я думаю, что чертом подмененышам, потому что именно тот, кто ее подменил, вот так. Абдериха а? девку на Дровину осиновую заменила. А, а Дровина-то бесяга есть. О, отлично, Вася, Эй, не зря я тебя обучал. Подменные дети из тонкого мира. Эти младенцы, конечно, не вырастают хм, стоит ли нам тратить силы и время на просьбы невесты, когда мы просто можем найти странного младенца? Так нельзя душу-то христианскую нечисти бросать Я на твоем месте еще бы мозги поломал, нужна ли мне нечисть в бабах? Ха, за солдата вроде меня только чертовка и пойдет мы до сей поры не слышали про такого младенца. Это значит, что родители держат его в тайне. Верно. Возможно, Окаянный уже сожрал ее родителей. Без помощи чертовки нам его не найти. Поможете мне, значит? Поможем. Но с чего начать? А? Что там чертовка просила? Крест, этом, что нет. носил, нечистый. Такое вообще возможно? Все возможно для человека с разумом, Василиса. Слышал я, что в Енидоре недавно икотница появилась. Сходи к ней до да крест с ими. О -о -о. Вот с креста и начну. Что может быть важнее? В Енидоре найдете Евдокию Фоковну. У нее, говорят, дочурка, и коткой заговорила. Ну, все уяснили. Так, я не дор. Ну, все уйдет. Так что тут непонятного? Сходим к икотнице. Да крест с нее сымем. А, все, да. То есть, если я даже сейчас пойду в путь. А, все, все, в принципе, заново. Так, ну как я. О, секрет в карту. Пока у нас есть еще время, давайте-ка в картишке доперекидаемся. С Николаем. О, дурачка-то. Как раз посмотрим, как здесь все работает. Так, да, мы. Вот и наш картишка. Ну, чтобы время немножко забить. Добро пожаловать в вашу первую партию в дурачка. Ваш царь избавится от всех ваших карт. Последний игрок, оставшийся с картами в руках, остается в дураках. Игроки по очереди... Ходят по очереди. Пусть состоит из подкидывания одной или больше карт. Ходите этой червовой шестеркой под Николая. Лови. Закончим ход. О, он побил чем-то. Николай сходил под вас при восьмерка. Чтобы избавиться от карты, нужно атакующий... Ну, короче, эту же карту побольше. Ага, Хорошо. А? Так, теперь наш ход Отлично, ход снова переходит к вам Начнем следующую атаку Сходите бубновой семеркой Ага, Николай Ага, хоть Николай и покрыл карту бубновой десяткой Вы можете продолжить атаку Подкинуть вашу противную карту Того же существа, что находится на столе Например, сейчас вы можете подкинуть десятку Или еще одну семерку Так, ну ладно, давайте семерку мы козырную кинем Вперед Отлично, семерочка О, восьмерочку получили Николай взял карту со стола, поскольку ему нечем крыть, вот остается за вами. Прежде чем вы продолжите самостоятельное сражение, необходимо поговорить о козырях. Обратите внимание на козырную карту, козырная масть сильнее остальных. Картами этой масти вы можете побить любые другие, даже другой масти и даже те, что выше по старшинству. Например, козырный десяток покроет даже короля. Поскольку козырьные карты сильнее других, вам стоит задуматься, использовать ли их при первой возможности или сберечь их до нужного момента. Кстати, первым входит игрок с наименьшим козырем в руке. Удачи! Так, ну погнали восьмерочкой. Сейчас там... Следующая карта, десяточка Мы закончим ход, чтобы средней... козырей не тратить Валет крестей, валет бубей Так, туз Пока ничего не положил И восьмерочка, пока сейчас бита Отлично Так, ага, восемь, девять Ну, погнали с восьмерки Туз Все у меня, все О, король, треп Так, ага, девятка, десятка О, он же биту положил нифига себе, как быстро Опять девятка, опять десятка. Ладно, давайте с девяточки сходим. Так, шестерочка закончим. О, еще на девятку уже. Козырная, шестерка, девятка. Блин, на кресте у меня все плохо. Да ладно, что за карты-то пошли. Валет, нет на таких карт. Да ну, да вы угораете, что ли? Блин. Да ну. Взять. Николай ходит. Король. Блин, у него все картинки, я отвечаю. Погнали с шестерки. Козырь пики. Вот так и написано. Семерка. Закончить вход. Туз. Взять. Сейчас три короля, да? Или что-то такое подобное. Валет. Так, я понял, какие у него карты. Хорошо. Давай, с десятки сходи. Сейчас он козырная победа. Дама. Погнали с еще одной дамой. Сейчас там. Туз. Блять, я ему подмастил. поражи. Сколько у нас еще времени осталось? Может, я сейчас еще успею выиграть? Давайте еще одну карточку. Я хочу хоть раз свой. Вы... А, погнали. Так. Ну все, все, все, давай быстренько. Шук, шук, шук, шук, шук. Так, червь. Ага. Василий сходит. О, а, у меня дамка, значит у нее нет ниже. Хорошо. Так, погнали. Вперед Красота. Шестерочку лови. Семерочка. Вот сейчас он меня прям, прям по масти. Плохо помешали походу. Все, отлично. Ходи девять я же говорю, плохо помешали. Ну все, все, я хожу. Ага, отлично, давай еще одну девятку. Мне. Ой, стоп, какой червь? Да стой! Блядь! Ой, я забыл, что червь это козырь. А теперь мне с губами все плохо. Я еще и козырь отдал. Валета, держи. Валета, говорю, держи. Да. Валета, держи. Отлично, дай мне их что-нибудь. Ага. На, вальта дама. Дама? Нет, нет, нет. Червого нет, да. Восьмерка. Король. Король. Восьмерка. Пита. Отлично. Восьмерка. Балет. Пальтов нет. Так, сколько там еще карт, интересно, осталось? Девятка дама. Пита. Еще карта остались. Так, мой ход. Мы походим с дамы, естественно. Бери. Не берет. Как хочешь. Вот, все, отлично, теперь можно его заваливать Так, король, сейчас он должен похо... Ага, ничем не походит Так, поехали, поехали Поехали с туза. Ну все, это победа Семерка, это победа Давай, ходи Ага, ага Так, ну держи Тогда короля ты забираешь Ага, И держи Туза Ну все, тоже забираешь Опять на деньги можно играть, интересно. Ну ладно, как бы вот такой вот дурачок, в принципе простенький, да и хороший. Будем продолжать следующей серии, все-таки уже час не час, я может быть разделю на две серии и будет там красиво, в общем как-нибудь придумаем. Ну посмотрим, все будет. Видно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, предлагайте игры для, для обзоров и прохождений, также для нарезок и для игр, естественно, по ПЛ. Спасибо за просмотр, всем пока-пока.